Сделаем из бумаги вертушку и поместим ее над электрической лампочкой, включенной в сеть. Мы увидим, что вертушка начнет вращаться. Это происходит потому, что нагретые от лампочки менее плотные слои воздуха под действием архимедовой силы поднимаются вверх, а более холодные опускаются вниз и занимают их место.